Добрый день. Вот солнышко ласково зашло уже. Хотелось бы, конечно, немножко о другом. Прошлые, когда солнышко вставало, некоторые шла информация, что с вертолетов пытаются какую-то заразу на города сыпать, это особенно Московская область, и становится небо серым в некотором плане. И участились случаи инфекционных, не инфекционных, а простудных заболеваний. Даже у меня что-то тут как-то кратковременно якобы была болезнь, и вдруг исчезла. То есть, ну, интересно просто, и наблюдение с вашей стороны цепит или нет, что проработать даже данное направление, то есть попытки сместить свою сторону. И еще есть одна новая технология, так, в которой можно проработать на, нам с вами – все что вот заводы так скажем олигархов которые загрязняют воздух землю то есть вот этот запах весь то есть можно конечно и материально перенести им в, этот, в коттеджи особняки и прочее чтобы у них воняло а так просто сам запах переносится то есть нашим намерением опять же к ним в коттеджи в особняки в их офисы чтобы там стоял смрад такой чтобы им уже было, так скажем, очень комфортно, в кавычках, трудиться на загряз... для загрязнения нашей земли. То есть, ну, как бы пытаются не гадить, а сами бежать. Поэтому в этом направлении, вот, грубо говоря, перенести к ним, вот эти все, что они гадят, к ним непосредственно там, где они живут, с семьями отдыхают якобы, именно запах, чтобы было... Им комфортно чем дышать. Все, Радость, счастье, спокойствие. Я русь. Благодарю.